Привет всем наши! На моих часах 7 утра, сегодня понедельник, что может быть круче, действительно. Друзья, сегодня наша команда выходит из отпуска и этим видео мы официально начинаем нашу предсезонку. И первым делом мы по традиции отправимся в медицинский центр МТЗ, где уже несколько лет наши ребята проходят медицинское обследование. В общем, нет времени объяснять, нас уже ждет карета, да вы сами все прекрасно знаете, но мы в очередной раз вам это покажем. А заодно и пообщаемся с нашими ребятками, ведь все мы по ним так соскучились за этот длинный Отпуск. Готовы? Тогда погнали! Мы на остановке. Нас уже здесь ждут. Открываем машину. Доброе утро! Иван Васильевич уже на месте. Сразу видно. Позитивное лицо, кто-то у нас очень рад видеть, ну, конечно, 7 утра, как по-другому это бывает. Иван Васильевич, пока в Африке тусил в этом отпуске, профессию не успел поменять? Красавчик. Слушай, ну Занзибар, это вообще-то очень круто, экзотично, ты вообще где находится? В Африке. Хорош, отличный ответ, непредсказуемо самое главное, конкретней. На йоге. Слушай, ну ты, наверное, много где успел побывать, да? Да, на самом деле нет. Ну все равно, как бы На думал, отдыхе мало где. Вот их раз в году, поэтому мало где побывало. Но есть чем сравнить, Правильно? Ну да, по сравнению с Турцией, с Египтом можно сравнить. Вот. Давай поиграем в тревел-блогера. Три причины, по которым ты советовал бы нашим подписчикам сгонять в зантибар в отпуск. Ну, или хотя бы так просто, на выходные. Ну, первое, потому что там, сам... ну, там не море, там океан. Самый красивый океан, наверное, на котором я был. Единственный океан, на котором ты был. Ну да. Не, но я еще был в Португалии, я не помню, по этому океану. А, Португалия, да, Атлантика, круто. Да, наверное. Потом второе, смотреть жизнь, как живут люди. Там совсем другой мир, они совсем по-другому живут. Ну и, конечно, фрукты, наверное, самые вкусные, которые я там ел. В Таиланде тоже было вкусно, но мне кажется, зандебаются все-таки фрукты вкусные. Ну по футболу-то успешно случится. Ну, есть такое. Сначала, когда на отдыхе был, не очень, конечно, скучал, там время пролетало, а сейчас вот тут, в Финске, уже хочется и побегать, уже и, ну, вспомнить. Доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Привет! Ну, печёчка новая, Новый, новый сезон! Листик, какие кабинеты? Последний здесь будет, 212, Я буду здесь, есть, когда уже все пошел. Здесь кардиограмма и бланки анализа. Доброе утро. Здорово. Вот кого мы ждали да, больше идем, всего. Да, да, да. Меня дети, надо сади всех развести. Да, все да. потом, футбол потом. И первый закончил. Вообще в смысле закончишь? Нет, нет уже нет. один с Борисом и закончил, мне хватит. И не, не надо столько новостей в русском футболе. Привет! Ну да. Давно, давно, давно не виделись, да? Немножко. Все, как жизнь, как настроение. Все нормально, готовы к сбору. Молодцы, ребята. Сборная Беларуси по тяжелой атлетике. Что я Стоять а? Что я сейчас делаю? Что ты сейчас делаешь? Да. Улыбаешься, наверное. Что ты еще можешь делать? Ты всегда улыбаешься. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. На камеру. А то вы говорить, что у нас плохие отношения. А зачем нам это надо? Владимир пошли. слушай, ты должен был быть завтра. Я на тебя даже Молодые, экзамены, Молодые да. экзамены сдают? Да-да. У кого такой бэкстейдж выложишь, я тебе по ушам дам. Не, ладно, все написали что наштегрил, Саня, слушай, вот скажи. ты видишь вообще? Ты видишь все белые? Это Чумазы приехал. Главное, что маска у него правильно. Вот единственное футболисты не допускают. Вы, вы, У нас конкурс был в бэкстейши, да? Все думали, почему-то, все думали что выпуск с вами получится самый короткий по съемке. Шагонь. реально блин так думали, я тоже не понимаю, как это возможно. когда Там, на не тянул. По-моему, сразу ты, все понятно когда было. Когда мы спросили, на насколько мы едем, на... ты на сколько сказал? На 15 минут. Ну, на 30-40 максимум. Получилось а мы сколько? час? Полтора. Потому что мы снимали ток-шоу «Импровизация». Потому что ты не мог придумать что? Нужно было подстроиться подвоз. Не знаю, мне предписание не говорить пару слов. С наступок попалищий Нет, это что говорил. Ты себя Я вспомни, не как другие... ты это записывал. Тоже мастер. Но Или... Один раз глаза закрыл. Все закрылые, на флешке, все на флешке. Один раз? Но, ну так со стороны. Мы просто не, тебя ладно, пожалели. Не, Фамилия? Шикавка. Шикавка. Шикавка. Шикавка. Да. Сразу три, да? Чтобы точно упасть. Не сомневаюсь. Хотя бы в одну из них. А, а вот, уходят. Слушай, у меня все на камеру записано. Год назад мы снимали Ваню в этом же кабинете. Вы сделаете вывод, по ли Ваню? ну Ремень стал получше, по крайней мере, как минимум. я иду к вам, да? Как по здоровью? Что говорят врачи? Я еще не прошел, пока не скрыл. Ну хоть что-то что прошел? Прошел кровь. И что сказали? Сказали, что с такой кровью может хоть в космосе от а себя? было больно. Больно было? Yeah. Слушай, ты 155 поднимаешь, такое больно. Такой стыд нам вообще должно быть. Говорить в камеру. Я забыл все. Ты тебя красиво справился. Нет, меня сказали здоров, мне надо проверять. Не-не, не не сюда вообще. Как отпуск? Рассказывай. Хорошо. Рассказывай. Где был? Везде. Везде. При домом был и отдохнул. Как Египет? Очень хорошо. Ты сидел как? Примерно, как достойно? Да, прямо хорошо. Как отпуск? отпуск Отлично, замечательно. Жалко быстро, но все успели соскучиться по работе. Вот, это самая главная фраза, которая должна прозвучать у любого футболиста конечно. перед три сезонкой. Где был Египет? Летал, да, с девушкой в Египет. И не только с ней, насколько она компания была очень большая? Компания, конечно, суперская. Максимка? Максим, Максим Клотников. Влад Владислав. Да, очень много ребят. И много был. футболистов. Да. Кто себя лучше всех вел? Самый... Примерно футболистов. Вот, вот кто был. Я. Достойно, достойно. А наш молодоженный, новосвященный. Не, в плохих ситуациях замечен не был. Ну, правильно. Куда Я... ему, тем более, уже почти с кольцом на пальце был тогда? Да. Сегодня уже все. У него официально новое положение. Ты был в отпуске с Насталом да, да, мы с Андреем. Что он у тебя спрашивал по поводу Сванину? Наверняка, какие то ему давал советы, потому да что нет. ты совсем недавно сам, бы, прошел через это все. Он, он взрослый парень. Взрослый нет, ну, что-то спрашивать. Максима было ли стараться последний последнем или еще что-то? Без этого, да? без лишних вопросов было. Сегодня на нас самый скучный интервью с Максимом Плотником за все время, которое у нас было. С ванной. Уже 10 часов, уже пора просыпаться. Ну, так Ладно, отпускаем Максима, не будем его мучить. Власница да, поздравляем. Спасибо. Красавчик. Очень Красавчик да. провести свадьбу в воскресенье, когда в понедельник не рассмотрю. Ну это просто вообще топуя У меня просто с доктором хорошее отношение. Я такой раз-раз раз говорю, раз, раз, раз, надо на но... вторник. Надо на вторник досмотр в понедельник не смогу. Но у Макс Плотникова отношения не очень хорошие. Он пошел. Макера Плотникова, видишь, как не повезло ему немножко. 7.30 уже был здесь, как огурчик просто. 7.30. Да. И... Максимально среднего. Свер... Я в 7.30 вчера не смог говорить здесь. <laughs> Охотно! Охот, охот тебе <смех> Как <смех> прошло? Прошло замечательно. Я думаю, ты инстаграм видел. Главное, что мы тебе пожелаем. Мы да. уже писали об этом в инстаграме, везде писали, да? Mm -hmm. Чтобы это события, событие, которое случилось, оно стало приятным толчком mm -hmm. в твоей карьере. Да, да. все-таки ты провел mm -hmm. хороший сезон, сейчас плюс шесть. Поэтому, болельщики, mm -hmm. напишите, как вы думаете, сколько... Mm -hmm. В комментариях, естественно, <смех> сколько Влад очков наберет в этом сезоне. <смех> Результативно, самое главное, yeah. да? Обязательно. Вот, и чтобы... Переизошел до достижения. Только, только вверх. Только только, вверх, и вверх. Ну и привет всем, кто смотрит нас. Ребята, всем привет. Болейте за нас в этом сезоне. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать вас. Этот парень не смотрел. встречают новогоднюю ночь, куранты. Как это все проходит на Мальдивы? Ну, там разница во времени, во-первых. Поэтому... Сколько? Два часа там было. Ну, то есть, два часа позже, получается. Вот. Там было просто, там, такое, скажем, красиво сделали. Типа, декорацию проводили старый год и встретили новый Все собрались в таком ресторане, типа, на 2 скажем Мальдивы. Ты еще успел побывать на Мальзивах, судя по Инстаграмам. <связано> когда, <связано> когда? Что это, как это, слушай? Границы закрыты. Три дня до отпуска ты на Мальзиовах вообще. Ой, ну, частный самолет. В Плису. Вот это уровень. думаю, что-то не развилось. Все мы тебя, конечно, растиким. Отпуска Отпуск. бы не хватило. дома Не хватило времени. признался честно, что я не хватило времени все сделать. На что тебе не хватило времени так давай перечислять? Так, меня эти стройки, раз стройка, нельзя так. Это приятный ход. Ну, поэтому туда-сюда ездили, потом Минск, ребенок здесь в садик ходит, мы поэтому туда-сюда катались, поэтому. Чуть-чуть не хватило больше семьей побыть, наверное, временем. И снега нам в Гомеле не хватило. Снега в ну, с этим проблема реально. И он не выпал, у вас тут только снега много, а в Гомеле... 100 километров 5. от Митска отъезжаешь, уже все. С нет, с нет, не в километров до Гомеля он закончился, поэтому чуть-чуть не хватило ну, от Ну, вот покататься. это вот, извините, географические вот эти вот моменты, поэтому... Ну, что, сегодня сын обещал, вечером выдвигаемся. Куда Поедите. А у меня горочки прямо во дворе, поэтому нет. не все красиво, да? Да. Главное, аккуратно, потому что уже все, Пусть закончился. Да Без еще что-то медовследование. Нет, еще только -то медовследование, ещё страшно. Да? Да. Миша, ладно, собрался, маечку прикупил. Ну, Я сидел на Мальдиве, я тоже купил на Мальдиве. Как семья от Игорева, новогодний ролик понравился? Да, нормально. Слушай, ну, вообще, у нас прирожденный актер. С шлюком разыграли лучшую партию, мне кажется, из наших пяти серий. Мы с вами быстро сняли? Нет, не еще, быстрее только девочки, но вы на втором месте. Как тебе итогов видео, которое мы сняли? Э, классно, очень оригинально. А теперь правду скажу. Не, реально классно. В принципе, мне кажется, это такой праздник семейный, который люди, наверное, которые болеют здесь и обрадовались такому видео. Но лапче-то свой не забрал. Не, не забрал, не забрал, да. Оставил, да. я заберу перед первой официальной игрой. Перед предсезонкой, она уже у нас начинается сегодня, в стайке. Да. Ну, на третизонку такие я не буду использовать, только на официальные игры. Главный вопрос. А, говорят, под судьбойством нефть нашли. Как с этим бороться будем на этом сезоне? Я думаю, золото. Нефть не такая дорогая. Золото нашли. Это сто процентов. Причем добыли, мы да? помогли. Да, да, да. И да. без нашего участия. Ну как? Ну, мы же уселяемся, конечно, тоже. Поэтому у нас именитые ребятки приходят, опытные. Нет, тоже да. с золотом. Да. Поэтому да, да, да, да, я да. думаю, они нам всем помогут, и мы докажем, что все мы правильно делаем. Первая лига. Как это было? Опыт колоссальный? Это было одним словом жестко. Жестко. Это слушает. Другого, другого не назвать. Что самое запоминающееся было у тебя вот, в той практике, которую ты получил? В Гомеле жил дуртранс. Я выговорил это слово. Я не знаю, наверное. Наверное, да. Жесткость этой лиги, которую, ну там игроки, которые прям жестко играют, вот это вот, наверное, отличается высшая лига от первой, то, что там рубится, а в высшей лиге более профессионально Как ты вообще отпуск до такого дошел? Ни дня без железа, без гантелей. Что это вообще за отпуск? Ты отдыхал хоть немножко? Ну, это уже философское. Философское? Да. Надо поразмышлять. Это... Двумя словами мне пишешь. Ну, правильно. поразмышлять, как э, сказать так, а. как я до этого дошел. Короче, мы об этом поговорим в Турции, да? Да, вот, да. Правильно. Сделаем отдельный выпуск. У нас да. будет э, блог фитнес-тренера от Игоря Сергеевича. Да? Да. Откуда столько здоровья? Вроде как бы уже не молодой, а у тебя прыжки, вот как это еще приятно. Не, не, не здоровье для спорта, а спорт для здоровья. Надо записать, это вот пацанский цитатник Игоря Шитова. Морозы обещают, очень скоро. Уже буквально через пару дней. Морозов не боишься? Ну, есть, так есть, что что-то сделать. В принципе, не поменяем погоду, блин, но... Терпеть и работать, приятнее было бы, если бы было теплее. В принципе, зима такая вообще лайтовая была. А сейчас вот начинается, когда мы начинаем веревки, начинаются Настоящие крещенские морозы, скоро да, в прорубь, Поэтому да. будем работать. Прорыв без меня, правда. Тоже без тебя, да. Но ну, мы да. исполним этот пробел, короче, исполним и сделаем все красиво. Ну, есть кто-то да, будет. Да, кто, да. да. Морозы. Где и морозы? Морозы скоро будут. Идут Две. уже. Буквально вот завтра, послезавтра должны прийти. Два дня. Два дня, три дня. Потом. Два, три, не, да. не боишься? Тренировки. Значит, вот а может на улице будем. Хотя я утеплился, я уже на этом прожженный. Новый уже, Да. Сумасшедший. У меня есть теплые вещи. Как оденусь, побегу. Хорош, красавчик. Короче, начинается сезон. Тебе порекомендую, я вижу, как ты бегаешь, в чем ты бегаешь, я думаю. Ты, ты замерзаешь. Я. Одевайся. Теплее, да, и быстрее да, спасибо, побежишь. Спасибо. Слушайте, <с короче, подписывайтесь все на инстаграм Игоря Шипкова. Лучшие советы по фитнесу, питанию, вот это вот отдыху, короче, вот это вот все. Я думаю, при у тебя тоже будет весело в Инстаграме. Да. Обязательно. Все, Все. следите. Вопрос для болельщиков. К сожалению, Саши Селява здесь нету. Что ты можешь сказать за него? Да поможем человек, скажем так, тихий, спокойный, уверен, но зато... Собака такая, что Хороший. перегрызет, ну понятно, перегрызет все, поэтому я уверен, что нам поможет. И опять же тоже с золотом, поэтому я думаю, что это добавит нам. Они это почувствовали. Ну, надеюсь, помогут и мне, и всей команде, и болельщикам, клубу. Ну и в в предсезонку все работать, правильно? Ну, это дело нормальное, поэтому к этому надо Погнали. хорошо. Погнали. Все хорошо посмотрели. Такое, можно? Кардиограмма. Кардиограмма. Кардиограмма. Да. А можно мальчики тут не Завести на кардиограмму. Потому что уже свободно. все прошло. Ну все, да. Покажи мне список кабинетов. Я потерял. Ты по-другому нас сразу ушел. Машину забирают. Чтобы я не забыла тоже. Как Читаем. Так, самый позитивный человек нашей команды. Все, прошел наконец, слава богу. Новый ТВ. сейчас стой, стой, стой, ты туда ты так домой кушать надо? Мы же натощак сюда приехали. А ты еще только ночью приехал. Ну да. Правда, вот, вот прям вот с Украины. На границе белорусы предлагали как поесть. Я им сказал, нет, у меня завтра на натощак медобследование. Вот такие как, добрые какой ответственный парень. Короче, не будем играть. Андрюху, отпускаем его, пускать бежит. Все, всего доброго. Увидимся все, на все Ждем морозов. И вам э, пережить их. Э, дай бог. Нет. Хорош. Завершаем наше видео о досмотрим Наш новогодний подарок. Ты, видишь, когда-нибудь вылазил из коробки? Раньше? Нет, первый раз. До этого Нового года? Первый раз. За болельщики оценили. Слушай, много комментариев было, на самом деле, о том, что люди рады к этому возвращению. Очень символично, на самом деле, получается. Как считаешь? Ну, конечно, я сам очень рад, что вернулся, вы можно сказать, родной... в родной клуб. Так что осталось добиться на футбольном поле чего-то, вот. вообще супер. Игорь Шитов, мне кажется, больше всего был рад ну, Скажи, да, когда мы... вас не познакомились, у вас такая давнишняя связь но Ну, это было, я не знаю, наверное, мне лет 14-15 было, я попал в ЗАО «Динамо». 20 мы 20 лет. Да, мы жили на общежитии БНТУ. Легендарное. Да, на четвертом этаже, и там Шитик играл уже за, за «Динамо» БНТУ, или за... не помню, уже команду. Потом мы вместе перешли в «Руор». До сих пор дружим, общаемся. Нет, думаю, я даже не думаю, а уверен, что в этом году мы будем нормально рисовать на поле. И вы для этого сделаете все, а мы Нет, сделаем... Понятно, все, что будем будем стараться, это. да, надо будет краски подобрать, и все, будем рисовать. Отлично. Отличное слово. Ну что, друзья, наша предсезонка официально стартовала, и после медицинского обследования команда отправилась в Тайки, где и провела первую тренировку в новом году. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, и в комментариях напишите то, чего бы вы хотели видеть в этом году на нашем YouTube-канале, потому что наша работа радовать вас качественным контентом и рассказывать про жизнь нашей команды. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши соцсетки, социальные сети, смотрите Динамо ТВ, поддерживайте наш клуб в любой ситуации и пусть в этом году все у нас получится именно так, как мы задумали. Ну а уже совсем скоро вас ждут новые трансферные новости. Я уверен, это будет интересно. Межсезонье Динамо 2021. Поехали! Поехали!